Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии проректор Казанского федерального университета по научной деятельности, доктор геолого-минералогических наук, профессор, естественно, директор Института геологии и нефтегазовых технологий и попутно еще председатель, я правильно понимаю, докторского диссертационного совета а -а -а. Казанского федерального университета Данис Карлович Нургалеев. И повод для встречи очень простой, ну, относительно простой. На днях стало известно о том, что Казанский федеральный университет подписал совместно с Имперским колледжем Лондона, совместно с компаниями «Роснефть» И Бритиш Петролиум, программу магистерскую, да, в просторечии называем программой двойных дипломов или в программу в рамках так называемой мобильности, да, мобильного студента. Я посмотрел на сайте информацию, она там подана как сенсация, как нечто уникальное, по крайней мере, в пределах Российской Федерации. Это не преувеличение, это на самом деле что-то из ряда вон выходящие события. Ну, на, на, да, можно, можно сказать да. так, потому что действительно вот, по многим параметрам эта программа она особенная. Она в каком-то роде уникальная, например, по стоимости она уникальная. Да, она бы а там... к этому чуть попозже да. вернется, давайте в содержательной части. Самое главное, она уникальна в том смысле, что... Люди, которые закончат эту программу, они получат два диплома. Это программа два, двух дипломов. Mm -hmm. двух дипломов. Mm -hmm. вот. Они получат э, диплом Казанского федерального университета и получат диплом Империал колледж Лондона. Диплом по нефтегазовой инженерии Имперского колледжа, Империал колледж Лондон, это... Очень хороший диплом. Ну Это вот петролиум инжиниринг, это и да. программа так называется. Да, петролиум инжиниринг, да. Да, да, такая программа называется. И, конечно, этот, вот этот диплом, он котируется, конечно, во всем мире. Я так говорю значит, людям, которые поступают туда. Это вот вы, как в России говорят, левой ногой будете открывать дверь в любую мировую пустяную компанию. Да сказал, что вы просто, как говорится, суст уст сняли. Я когда прочитал сообщение, вспомнил, ну, в пору, когда я был студентом, там вот мы тогда что, мы что-то край муха только слышали, что есть там двойные дипломы, об этом говорили, как они, так, вот, ну, заоблачным, что человек имеет двойной диплом, и, соответственно, он может э, безболезненно себе найти хорошую работу в любой точке мира. Но потом выяснилось, что все не так просто, и вот я как раз предлагаю на примере этой программы вообще дальше перейти чуть чуть позже, да, вот к тому, что с этими двойными дипломами, с программами этой академической мобильности, студенческой, преподавательской, где здесь место КФУ. Но вот вы уже сказали, да, вы предвосхитили мой вопрос, что очень высоко котируется этот диплом, и остается только понять, каким образом ну, будут отбираться или уже отбираются счастливчики, которые могут претендовать на участие в этой программе. Это какая-то специальная методика отбора, есть какие-то ограничения, я не знаю, там по успеваемости по каким-то другим параметрам. Ну, конечно, вот я немножко, немножко уйду выйду в историю, вернусь, да. Угу. Такие программы в России были. Вот известна такая программа Хереватвад Томского университета, Томского, угу. значит, политехнического университета. Программа с университетом Абердина. То есть программы. Которых... Да, у Да, Утамещей. Да. И были такие программы, были их много было таких вот не массовых единичных таких вот и в Москве, и в Питере, и в Томске, и в Новосибирске. То есть человек заканчивает магистратуру, ну, скажем, в университете, учится в значит, магистратуре в Российском университете, а второй год... Доучивается, да, там где-то вот второй год, учится за рубежом, да? Так, второй год, извините, значит, грубо вот э, на пальцах. Четыре года он учится в родном вузе, да, в родном университете, а пятый год по этой программе где-то нет, нет, там? Нет, вот четыре года он, он заканчивает бакалавриат. После так. этого он поступает в магистратуру. Да. Он поступает в магистратуру, например, в университет Херриот-Вад, да? А. Вот. Но это вот годовая, аспирантура, годовая магистратура, вы можете сами поступить, заплатить деньги, и поступить в магистратуру, закончить ее, вернуться в Россию там, или уехать в другой Не возвращаться в Россию. да, вот. Но, значит, Такая программа была вот в Томске, в Томском политехническом. Вот. Но сегодня этот, эта программа уже полностью реализуется в Томске, потому что Томск получил право вот эту программу магистрскую значит, реализовать прямо в Томске. То есть люди никуда не выезжают на английском языке, реализуют ее в Томске. Это возможно. Но в чем отличие нашей программы? Во-первых, это совсем другой уровень. То есть Imperial College — это совсем другой уровень. Это университет, который в первую десятку университетов входит. Не просто по направлениям каким-то а в целом вообще входит в первую десятку университетов в мире, в мире, да, в мире. И вот эта программа э, Petroleum Engineering она всемирно известная, как бы, да. И там, конечно, довольно большой конкурс, но э, конкурс, э, в принципе, умных людей, умных людей, умных ребят, которые хорошо хорошо знают язык, да, имеют э, хорошую такой вот э, нацеленность на результат, э, мотивацию. Таких ребят много. Но стоимость этой программы она сразу как бы фильтрует многие потому что очень большая стоимость этой программы они должны сами будут заплатить за учебу да обычно люди сами платят за учебу но в данном случае вот наша программа она поддержана грантами гранты от э, роснефти и british петрем uh -huh. две компании мировые да, поддерживают эту программу вот, и э, мы набираем до 10 человек в этом году на эту программу эти люди первый год будут учиться в казанском университете у нас на английском языке, естественно. А второй, на второй год поедут uh, Imperial College. Это Лондон. люди, эти кто эти люди? Это казанские студенты? Нет, не только, или это со всего мира. Только, может это быть? не со всего мира, это российские студенты, это российские граждане должны быть. Первое mm -hmm. условие такое, mm -hmm. да? Они должны, естественно, иметь прекрасные оценки mm -hmm. по предметам бакалавриата или магистратуры, что все, что они закончили. Вот. И э, очень важно, они должны иметь очень хорошую подготовку по языку. То есть, Значит, должны иметь сертификат. Ну, это связано с тем, что преподавание на английском языке. Да, конечно, конечно. Будет конечно. Это человек, это должен, этим да, человек должен понимать полностью, что люди говорят, о чем говорят, то есть язык понимать. Да? Да. Как да. ты хороший язык должен быть у них. И вот они должны иметь сертификат определенного уровня. Вот. То есть вот эти, значит, естественно, должны написать мотивационное письмо, зачем они, почему они хотят там учиться, и что они хотят вообще сделать. Они документы подают куда? Вот, они здесь, документы подают здесь? нам. После институт. этого да, документы рассматривает еще империал колледж тоже. Потому что э, на второй год они берут их к себе, так сказать, учиться. Да? И э, более того, после того, как империал колледж подтверждает, что вот действительно да, да, человек достойный, вот мы подтверждаем, мы выносим еще на третий это называется, круг, это э, собеседование такое. Собеседование, маленький экзамен, собеседование. Это стоит 6 августа. Будет. Туда приедут представители значит, обоих компаний компания куда в лон казань, казань, а, а, в казань, казань приедет. Да, сюда угу. придет представители компании и представители конкретно тех компаний где эти выпускники будут работать после завершения магистратуры а этой компании э, дочки роснефти так вот это существенный момент значит, по параметрам мы поняли что это всего 10 человек 10, 10 назовем человек, их так да. счастливчиков все 10 человек будут фактически учиться бесплатно, потому что они будут учиться на гранты, которые выделяет Роснефть и Бритиш Петролю. Угу, да? угу. 6 августа – это дата согласования. Я специально говорю для наших телезрителей, среди которых достаточно студентов. Ну, на самом Есть деле... еще шанс попытать? На самом, нет, нет. на самом деле, документы уже поданы. А. Это уже как бы рассмотрено. Дело в том, что эта программа, мы ее заявляли, и вот достаточно долго мы значит, ее обсуждали, утрясали все моменты, потому что действительно это в каком-то смысле уникальная программа. Она уникальна во многих смыслах. И по уникальности Imperial College, то есть диплом, это действительно очень хороший котирующийся мне диплом. И стоимость, и то, что ее поддерживают две большие крупные мировые компании. Ну, да, да. да. Это... И то, что эти люди потом будут работать вот в этих предприятиях. Это, да? кстати сказать, я вот забыл закольцевать предыдущие, когда перечислял параметры. Это означает, что они обязаны будут какой-то срок да, отработать? Да, какой-то срок отработать должны будут. Сколько? Три, пять? Три, по-моему, года. Три да. года, да, угу. Вот и компании. Потом... Если не устроят их, они это могут, могут это дальше двигаться. Да. Свободные, свободные двигаться. люди. Угу. Ну, в общем, я бы сказал, что щадящие условия. Многие, Нет, ну, многие тут... так стремятся попасть в такие Вроснефть, компании, да. как Я Роснефть, думаю, да, что да, просто попасть в Роснефть, там, это уже <с <с неплохо. И потом сегодня эти люди уже будут знать, в какую компанию они поедут. И вот в процессе обучения это тоже будет учитываться. То есть, во-первых, мы в процессе обучения будем приглашать представителей Роснефти. Сказать, работать с этими студентами, то есть они будут читать какие-то лекции, там, проводить какие-то занятия, практики проводить будут, и дипломы эти люди, вот диссертации будут писать на материалах, которые вот, связаны с Роснефтью, да? Смотрите, Данис Калыч, вот здесь возникает такой, ну, для специалистов это не новый вопрос, это для нас, дилетантов, вопрос, может быть, вот, который я хотел бы прояснить, потому что среди зрителей тоже в основном люди, да, не погруженные в тонкость этих программ. Вот вы э, дважды упомянули, что принципиально и очень важно, что человек хорошо знал английский, потому что на английском будут преподавание. Но если мы говорим о двойных дипломах, о том, что какую-то часть, вот бакалавриат закончили здесь, магистратуру, э, эти 10 человек, вот если конкретную программу иметь в виду, поедут в этот в лондонский имперский колледж, правильно? Да но э, на мой взгляд я, если я правильно понимаю проблема ведь не только в знании э, языка английского в данном случае но проблема в совместимости программ да конечно это все сделано конечно как вы их обсуждали конечно приборить... конечно целый год мы обсуждали начнем Imperial College э, наши программы мы их так сказать состыковали чтобы они как бы ну, э, были состыкованы по смыслу по времени, вот, по, скажем, продолжениям. Ну, вот да, каждая вещи, программа да. содержит определенный набор да. знаний, определенную структуру, конечно, да, да. Как, того, что человек должен усвоить. Конечно. Но если 4 года в бакалавриате он учился здесь, в Казанском университете, да, на примерах, ну, если уж так округ, ну, огрубленно говорить, ромашкинского месторождения ну, и так далее. Не только, да. Ну, не только, конечно, ну, я да. специально огрубляю, немножко упрощаю. А потом он на год едет. Ну, Дивон, он и в Африке, Дивон, понятно, да. да? Но тем не менее, вот он едет в Лондонский колец, а там, возможно, возможно, сами подходы, сами принципы, сама структура программы другая. И э, в чем вопрос-то мой заключается? Вы сказали, что вы согласовывали, в течение года согласовали. Согласование в чью. То есть кто явился стороной ну, компромисса, что ли? пользу студента, так скажем. Дипломатичный ответ, ничего не скажешь. вы знаете, вы правы в том, что... Кто-то же должен был уступить, сказать, что, ребят, ну, хорошо, согласны, мы это вот скорректируем под да. вас, вот в эту сторону, в чью? Не, ну именно стороны студентов. Потому что, знаете, в чем проблема, да? Вот вы говорите про примеры, на каких примерах люди обучались. Ну, да. Да? Да. На самом деле, конечно, это, это конечно, имеет какое-то значение, но это не столь важно, на самом деле. Когда вы заходите в пласт, например, ныряете, на да? Вытаскиваете вот этот пласт, ну, породу это, да, я, из нефть. Она малойка. Это очень мало отличается. Я это вас... Сибирская, там -то С точки зрения геологии, да. конечно, да, например, на планета все-таки у нас одна, да, одна геологические планета, условия да. формирования одни. Да. Я не совсем точно, не совсем корректно выразился. Я имел в виду, ну что, да, сами подходы даже, вот, да, к освоению материала, там, так называемый, там, кластерный, назовем, грубо, опять же, там, подход или последовательное прохождение каких-то там, или параллельное прохождение. В системе образования все эти, вот то, что, все эти вот моменты, все эти технологии, которые, о которых вы говорите, они все отработанные. То есть, есть некая последовательность подачи материала, она согласована. да? есть, ну, есть некоторые одинаковые, Конечно, конечно. Тут, тут абсолютно сейчас сегодня, вот, например, ну, методики, которыми мы пользуемся при обучении и на Западе, они очень похожи, и, ну, практически одни и те же. И вот эти все технологии стыкования курсов, они, в общем-то, известны все и... Ну, я немножко вот, посмотрел, да, литературу кое-какую перед встречей с вами, обратил внимание на две позиции. Ну, во-первых, э -э, с 90-х, по-моему, годов у нас вот эти вот начали развиваться программы мобильности. Ну, после того, как угу. СССР кончился, мы опять кинулись строить капитализм, свободный рынок и так далее. И более 70 вузов российских в настоящее время, даже где-то в одной статье названо было конкретное число 74, ну, понятно, что оно плавающее, может, чуть больше, чуть меньше, не суть. А, вовлечены вот в а, такого рода программы. У кого-то они такие вот, как у КФУ, да, там с мощным совершенно там западным стоповым а, колледжем. А, у кого-то попроще. Но а, приходилось слышать и читать вот такую вот точку зрения, неоднократно высказываем в разных источниках, что, ну, что на самом деле зачастую приходит? Приходит какая-то иностранная компания или учебное, учебное заведение, просто нам продает какую-то программу, мы там оплачиваем. И, и, и для нас это такой черный ящик, мы не имеем права вмешиваться. Вот как они, что они решат, то они и сделают. Это не про нас, не про КФУ с имперским не про нас, потому что, вы знаете, Трудно сказать, скажем, про нас, вот не про нас, потому что вот э, имперский колледж, конечно, у них есть катовая программа, годовая программа магистратуры, так вот, конечно. да? Конечно. Да, конечно, она есть. Они же не будут ее менять. Не, они не будут ее десяти, там сильно там менять, -то, ну... скажем, по каким-то, э, потому что вот мы с ними там. Но ну, какие-то изменения они вынуждены были внести, потому что нет смысла, скажем, повторять какие-то вещи, скажем, вот как бы базовые вещи, которые мы даем на первый год обучения, да? Нет смысла их повторять, скажем, опять... А они у них да. есть. Автоматизм. Они у них были, потому что это годовая магистратура. Так? Угу. Поэтому вот эти вот сбивки программ, они произошли в течение года. Да, это не, не легко было, наверное, да, наверное, им как бы... Зачем им менять программы? Когда у них есть востребованные программы, куда идут люди? Но ну, тем не менее, вот и то, что две крупные компании такие Роснефть и БП поддерживают эту программу и люди скажем из БП там разговаривали в колледж там да, вот, то, то есть изначально вот эта вот годовая магистерская программа имперского колледжа лондонского она была э, упакована таким образом что вот человек за год проходит да все и проходит. То, что мы за четыре года в бакалавриате чему учим своих студентов и и уже магистерский год все упаковано в один год. Ну, Поэтому совсем... и азы там, как вы сейчас упомянули. Ну, да. вот сейчас эти азы вроде убрали. А чем-то их заменили? Да, Конечно. Тем конечно. более глубоким каким-то... Конечно. То есть, ну, понимаете, всегда есть скажем, необходимость что-то углубить, расширить. Как, бы, да, как он называется. Да? Это всегда есть. Михаил что... Сергеевич бесс да. бессмертный в вот, этом смысле. То есть, вот в смысле обучения годичной магистратуре, это очень такой вот жесткая, такое компактная такая процедура. Слушайте, Там... ну вот да, я понял, да, спасибо. Но вот эти 10 человек, это получается у вас прям какой-то такой штучный товар, и тут и бритье шпетролюм, и Роснефть. А, и вроде бы и университет, но в то же время э, мы говорим о том, что это могут быть уже есть, да, уже есть, это ребята не, вовсе не обязательно из бакалавриата вашего института да, Нет, конечно. Э, нет. нефтяных технологий, геологии наоборот, вернее, минерологических на геологии, нефтегазовых технологий. В чем наша файда, говоря по-татарски, наша выгода? Ну, Во-первых, эти люди будут работать вот в Роснефти. Да? То да. есть, Бритиш это просто благотворительность со стороны Бритиш Петролем. Ну, они не презентуют на этих специалистов. А, вот так вот, да. Да? Есть... Роснефть, ну, Бритиш Петролем вообще в России работает э, в купе ну, да, совместно вот, да. с Роснефтью да, давно. Да. Да. То есть, да. это вот партнеры, которые только так они работают. Да, Бритиш Петролем в России. Вот. И Бритиш Петролем в данном случае просто выступает как спонсор. После этой программы, mm -hmm. а Роснефть уже как конкретный потребитель. Вот какие-то особенности, э, которые нужны были для Роснефти. Вот эти все вещи. Наши, наши геологи, наши объекты. Вот Добычи, да, конкретные, скажем. Вот Роснефть, она компания, которая, у которой есть разного рода, скажем, э, объекты, э, значит, которые они разрабатывают сегодня. Да, там. Тяжелые нефти, вязкие нефти, какие-то глубокие нефти, еще какие-то нефти, там, сланцевые нефти. Вот. И в связи с этим тоже вот мы программу свою под это дело подкорректировали. Да, вот наши преподаватели какое-то участие приняли? Конечно, будут? наши будут? преподаватели будут преподавать. Будут да. преподавать да. То есть там... В России будут преподавать наши преподаватели. Все-таки вот, я чувствую себя сейчас этим счастливчиком-студентом и не очень понимаю, я где буду? Я буду любоваться Тауэром и другими лондонскими достопримечательностями, ходить по прекрасным лондонским садам и слушать лекции, или я буду в Казани сидеть? Нет, один год вы будете в Казани сидеть. Так, хорошо. А на второй год, следующий год, вы поедете в Лондон. два года. Два года, да, два года, да. Год здесь, на английском, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все подрос, заточено. Потом год еще в Лондоне. И потом я получу Два диплома, два диплома. Два государственного образца, как у нас Казанского университета диплом государственного образца и диплом империал колледжа. Но если я захочу куда-то поехать по линии той же British Petroleum, например, меня влекут месторождение в Нигерии, там еще где-то, да? Пожалуйста, не пусть я буду предъявлять диплом э, лондонского колледжа. Пожалуйста, можете предъявлять. А казанского, если предъявлю? Пожалуйста, предъявить, может, казанского. Это, да. это будет вполне, да? Вполне, Люди поймут, да. что я да. прошел вот эту совместную да. программу. Да, конечно. Очень интересно. А... Я понимаю ваши интересы, да, которые лежат в определенной сфере, да, естественно, науки, нефть, геология, минералогия и так далее, но я хочу вас спросить сейчас, как у проректора вообще по научной деятельности, вот если говорить о КФУ... Насколько вообще вот эта практика двойных дипломов, так называемых, распространена в нашем университете? Может быть, вы можете сказать ну, каких-то примеров? У нас много таких примеров. Я, просто, я даже могу сказать на, уровне, на примере нашего института, института геологии и технологий. Да? У нас несколько таких программ было. Но они не очень такие большие, вот, да? они штучные. Там, один, два, три, пять человек. Да? Вот, у нас интересная очень интересная программа, она продолжается с Фрайбергом. С Горной Академией во Фрайберге, Германия. Угу. Это вот академия, где как раз Ломоносов учился, да? вот изучал вот, э, земные недра, изучал Ломоносов, вот после чего он приехал, написал вот да, о слоях реш... земных. И, и решил, написал. что Сибири будет прирастать. Да, совершенно Россию, верно. Да. И в общем был абсолютно прав. Вот, он там учился. И вот с этой академией у нас очень хорошие отношения, научные и значит, образовательные. И наши студенты по два, по три человека. Значит, каждый год. Проходит э, второй курс магистратуры, второй год магистратуры обучаются там. Сначала это было полгода они там обучаются, пишут диплом, там диссертацию. Здесь пишут диссертацию, защищают. Сейчас вот мы договорились, что они будут год там обучаться. Аналогичная программа у нас есть, э, периодически возникает с Калгари. Mm -hmm. с Потом э, возникает такая программа у нас э, с французским институтом нефти. Периодически возникает, значит, мы находим человека, там спонсируем как-то его второй год, вот да, обучаем его. вот, Так что таких примеров у нас много. Ну, в университете довольно много таких примеров, а два диплома люди получают. тоже, Ну, это касается, на например, вот, медико-биологического сектора. Это как-то касается, насколько. У, у биологов тоже, есть такие, тоже программы, такие программы, да. Нет такой массовой программы Я, я, об этом, я понимаю, что теперь уже понимаю, что все программы штучные, в лучшем случае речь идет там буквально, ну буквально да, единицы, два человека, три человека, пять человек, десять да, да, человек, Десять человек, 10 там, человек, да, 10 в, человек вот в, в той программе, с которой мы начали сегодняшний разговор. Но вот в тех программах, которые вот вы сейчас упомянули, с Фрайбургом, с Калгари, с какими-то другими. А? Фрайберг. А, с Фрайбергом, да? Да. Есть Фрайбург, который ближе да. к Франции находится. Есть вот а -а -а. в Восточной Германии, есть с немц... Фрайбург. С немцами опасно, у них и Франкфуртов два, и да, тут да, да, можно да. очень легко. Хорошо, спасибо за уточнение. Берг с гораздо. Я понял, да, да, да. Горная академия, вот Фрайберг. Да, не Город Берг. а Берг. Так вот. Там, как я понимаю, уже о спонсорах таких как British Petroleum или Роснефть речи не идет. Кто тратится Университет Нет, тратится? вы знаете, с Фрайбергом, Фрайбергом опять я уже заговорил, заговорили меня. проще. Во-первых, они за обучение денег не берут нас. Но немцы, в принципе, по-моему, там бесплатные ВШЭ раздают. в общем даже вот иногда степени даже помогают студентам получить. Mm -hmm. И поэтому, на самом деле, расходы связаны с проживанием, с питанием студентов. Но, тем да. не менее, они есть. Кто эти расходы обычно несут сами студенты. Сами студенты. Да. Понятно. И таким образом они по существу ни моральной, ни материальной ответственности перед университетом после окончания вот этих вот программ двойных дипломов не несут? Нет. Ну, в основном они остаются у нас, эти ребята. Серьезно? Конечно. Потому Почему? что ну... Патриоты? Не то, что патриот. Знаете, эти люди обычно, эти магистратуры, не связаны с научными исследованиями. Они а -а -а. более такие, такие научные. И потом они видят, что у нас условия для исследований очень хорошие. И они вот обычно продолжают на нас работать. Вот да. Это очень симпатичная вещь. Mm -hmm. да, То есть, не рублем привязывать или там долларом, а возможность, да, раз... возможность развиваться. Mm -hmm. да. ну, научные базы. Более скажут, такая так? научная магистратура получается. Mm -hmm. такая. Mm -hmm. Mm -hmm. Пока, по-моему... Никто у нас не ушел. Вот. И только те, кто заканчивал во Франции, mm -hmm. в Канаде и в Германии, мы их как-то к себе забираем. Пока. Ты сказал, большое спасибо вам за беседу. Признаться было очень любопытно. Я, честно вам скажу, признаваться так признаваться, я почему-то думал, что ну, это более массовый характер такой носит. Да, вот. ну, нет, конечно. Да. А, но, Но, но, но... Но выпекаем, да, выпускаем шточный товар, и, по идее, эти люди, ну, так вот, как принято говорить, должны быть на вес золота, они, вообще, должны были золотыми ребятами быть уже по определению, по уровню развития, по мозгам, да, ну, в целом по интеллекту, да, в том числе и по ментальному. в этом году, в принципе, мы немножко поздно, значит, вопросы все организационные ресурсы нефти решили, да, и поэтому мы немножко поздно начали рекламировать эту программу. Но эта программа еще на следующий год тоже будет продолжена. То есть, на следующий год мы точно так же будем набирать. Вот мы осенью в этом году уже эту программу объявим, такая, какая она есть. Вот. И я думаю, что на следующий год конкурс будет очень существенный. В этом году около 40 человек сдало значит, документы Но на эту программу. это немного Это ну, да, ну, со всех, с знали, многих с вузов знали. России, в том числе из Москвы, из Питера, из Новосибирска, из Томска, то есть вот, ну, из Иркутска, со всей России, по сути дела, студенты все-таки узнали, приехали. Мне прислали документы, вот 6 числа они приедут к нам, здесь будет точный тур, вот, и мы с ним поговорим. Но мне вот сегодня еще что хотелось сказать вот немножко, что сегодня вот идет, э, вообще э, люди, сегодня очень много людей э, хотят получить нашу профессию. Геолога, геолога-нефтяника, инженера-нефтяника. Наверное, это неспроста, вот я могу такой цифры привести. Вот мы принимаем на бакалавриат на бюджет 110 человек, да? Около двух тысяч человек сдали документы на эту, на эту, специ... на эту на на специальность. Десять человек на место, грубо 20 Двадцать человек на место. Двадцать человек, 20 человек практически, на uh -huh. место, да. Ну, это как бы такой конкурс эфемерный, Условный, потому что да. люди там говорят, на пять делите, там, неважно. Да-да. Вот. Но, тем не менее, вот интерес к этой, к этой, к этой профессии огромный. Я э, скажу, почему. Вот, иногда меня удивляет, почему вот огромный интерес к юридической профессии, да, да к экономической профессии, да гуманитарным вообще вещам. да, Ну, во многом, действительно, у нас очень мало, наверное, юристов хороших. Да, юристов надо больше. Хорошая Хорошее правовое... По страна... количеству их много. Да, наверное, да. Каче... по качеству, наверное, нужно много юристов. Я согласен с этим, да. Но дело в том, что Россия это еще страна, которая обладает колоссальными ресурсами природными. В том числе вот нефтью, газом, золотом, алмаза. Вот все, что хотите, все у нас есть. Да? И, конечно, вот в России, имея такую профессию, найти работу не проблема. Причем высокооплачиваемую работу. Сегодня вот наши выпускники, они практически 100% устраиваются с очень хорошей зарплатой. И даже вот, я знаю, ребята, которые заканчивают магистратуру, они уже так вот, а сколько зарплату дают, там, 60-80, ну, 60 ну что-то маловато, надо как-то вот, ну, как-то посерьезнее надо как-то, да. То есть, у ребят уже такие требования хорошие. И вот сегодня, когда люди сдают свои документы, они как-то неопределенные, еще вот я вижу что нет хорошей профориентации у ребят да, вот ребята подают например институт экологии подают на физфак подают к нам подают ребята и вот мечутся, куда же пойти на самом деле да, куда вот такой профорентации мы в последние годы очень большую работу в этом направлении ведем скажем вот геологию школе не преподается мы проводим республиканскую геологическую олимпиаду да, вот, президент республики татарстан лично курирует эту олимпиаду открывает ее это приезжают на закрытие. Эта олимпиада уже проводится в таком масштабе, когда она международная, уже люди из Казахстана, значит, приезжают, э, с Узбекистана приезжают, да, значит, э, и вот там тысячи человек приезжают в Татарстан, соревнуются. Вот в эти дни идет российская олимпиада, где участвуют наши две команды, да, То есть мы готовим вот этих студентов, э, людей, которые, которые знают э, геологию и нефть. Не Потому что нефть это деньги, да, нефть это генеральный директор. Там хорошая машина, хорошая зарплата, хорошая работа такая интересная. А именно интересуется геологией, нефтью. Ну интересуется, да. что вы сами сказали, почему интересуется. Да. Потому что ну, гарантированная работа, ну, гарантированный хороший заработник. Да, ну, а, у вас все в шоколаде, как я понимаю. Да не не вот. скажу, что так. Понимаете? Вот люди не знают на самом деле. Вот знаете, люди не знают. С одной стороны, 20 человек на место, с другой стороны, вы говорите, не знаете. Да и сказать, вам, по-моему, грех жаловаться, но я понимаю. Понимаю, пав с вашей этой речи, вашего монолога, завершающего нашу программу, мы выходим как раз в, да. в день, когда в дни, вернее, когда еще можно что-то решить. И я надеюсь, что вы, уважаемые телезрители, родители и студенты, абитуриенты, правильно поняли про ректора по научной деятельности Казанского федерального университета Данилкалач Нургалеева. И колебаниям вашим придет конец вот, буквально в считанные часы и дни, которые остались до закрытия этого да, да. марафона нынешнего, нынешней вступительной кампании. Дайска, еще раз большое спасибо вам за очень интересный рассказ, за то, как вы так очень изящно, я бы сказал, сопрягли тему штучного производства по кадров, по, двойным, по, по политике двойных дипломов. и... Массу, массовой подготовки квалифицированных специалистов. Мне остается только пожелать успехов вам персонально, вашему институту, ну и, конечно, Казанского федеральному университету в целом. Спасибо большое. Спасибо вам. Это Спасибо. была программа ⁇ Акцент ⁇ я ее ведущий, Real Life. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.